всех приветствую в моем дорогом южном бутово давно я здесь не была а, приехала мне нужно было по делам своим ездить ну и карты в банке срок заканчивается и каждые четыре года насколько я помню 4 да должно быть дают новые карты так что хочешь не хочешь надо приехать забрать Поскольку я первый раз здесь получила, и это уже долгая морока. В другом банке заявку заполнять. Ну, раз в четыре года можно приехать, забрать. Хотелось с Яной приехать, но у нее очень загруженный график. Вам же кажется, что мы... Что уж мы там делаем-то особо? А вот у нее очень много работ. И при всем желании она не смогла приехать. Хотя я хотела, чтобы мы немножко вышли и отвлеклись, что ли, от всего этого. Вы знаете, я думаю, что тема Украины будет закрыта. И поставим точку уже. Но оказалось, что только казалось. Я так поняла, столько неадеквата вокруг нас. Столько больных на голову, что приходится вот так каждый раз... Снимать по новой объяснять. Я устала просто от дураков, если честно. Первое, что мне начали писать, ну, понятное дело, угрозы и все прочее. А -а -а -а -а -а. На что я вообще, честно говоря, поливала. Но самое интересное, зачем вам это надо? Вы кто по национальности? Да. Вопросы из самых разумных человеческого рода. Неважно. Совершенно Кто я по национальности, я живу в этой стране я Хочу вам сказать, что адекватные Нормальные армяне, они всегда Защищали Россию Начиная от Симоняна, как бы она вам не нравилась Но она умная женщина Заканчивая Кургиняном, Багдасаровым У нас Мигранян Вы знаете, для нас Россия как Византия мы одну Византию потеряли, вторую терять не желаем. Чтобы вы знали. А теперь, что касается... Что касается Украины. Вот, вы сказали, не будет войны, бомбят Киев, Харьков. Во-первых, хочу вам сказать, что я очень переживаю, волнуюсь за нормальных людей. Я знаю, на Украине много адекватных, хороших людей. За которых я переживаю И никогда у меня не было ни приязни Или ненависти к ним У меня огромное количество работ на украинском языке Но Послушайте меня Господа Это не война, это спецоперация Это разные вещи Война не была, нет и не будет Говорила и повторяюсь Войны не будет Будет спецоперация За которую вы должны нас благодарить Мы вас избавляем от западного мусора вы знаете, когда щенка находят в грязной канаве, забирают, щенок скулит, кусается, его забирают, вытравливает блох, снимают клещей, начинает лечить лекарствами. Он, конечно, не понимает, что с ним делают. Он сопротивляется, он не хочет. Но в итоге он благодарен, потому что его оздоровили. То же самое сейчас. Извините за сравнение, но терпи, Бобик, ты сам напросился. Вас просили, умоляли столько лет, уговаривали, объясняли, говорили, вы достали всех. Вы просто перешли всю грань. И как обычно, и как всегда, человеческое милосердие, добрососедство принимается за слабость. Вы обнаглели в конец последних 8 лет вы почти 100 тысяч жителей Донбасса убили своими бомбами. Вы когда кидали на жителей бомбы когда убивали абсолютно мирных людей в автобусах, в домах. Как вам было? Хорошо? Что ж вы тогда не поднимали всей Украиной и не запрещали это делать? Вам нравилось это все, мирных жителей убивать, уничтожать ни за что, ни про что? Ну так а что вы так удивляетесь? И скажите спасибо, что Путин бьет сейчас по военным объектам. Я вам сказала тогда и повторяюсь, я сказала, войны не будет, но российские войска войдут и наведут порядок. И правильно сделают. Вы бьете по мирным людям. Вы убиваете мирных людей. Какая реакция должна быть у России? Россия будет бить по тем военным объектам, откуда ведется вообще бой. А вы вообще в курсе, что на юге России уже с Украины стреляют? И там есть жертвы. Вы это знаете вообще? Это не показывают по телевизору, не говорят. Но у нас там есть родственники и друзья. Настолько обнаглели, что стреляют Вы 8 лет уничтожали Инфраструктуру Тамбаса и Луганска Какие пытки, как беременных женщин Хоронили, живем Вы думаете, мы все это забыли? Нет, мы это все помним Хотите вы это или нет Мы будем вас оздоравливать, лечить Знаете, вот как сумасшедших Забирают дурку и лечат Даже если они этого не хотят Никто их не спрашивает Потому что всему есть предел для того, чтобы не допустить новой смерти со стороны Донбасса, Луганской и с вашей стороны в том числе, мы вынуждены идти на такие меры. А все остальное – это просто искусственно созданная паника. Это все делается специально. Стреляют по Киеву, взрывают, убивают. Спасите, нет. Бьют по военным объектам. Мирные жители не пострадают. Спокойно живите, как жили раньше. Будут бить по военным объектам. И правильно будут делать, потому что всему есть конец. Даже ангельскому терпению России наступает конец. Она тоже устала вас уговаривать, просить, умолять, объяснять. все время взвешивайте, все за и против. Нет. Мы со своим клоуном будем лезть на рожон. Мы будем убивать людей, это нормально. Мы будем бомбить мирные города. Пусть люди гибнут, ничего страшного. А нам никак не отвечайте. Позвольте, господа, так не бывает. Еще раз повторюсь, для идиотов. Это не война, это спецоперация. Это очень сильно отличается. Спецоперация, это называется, когда бомбят военные объекты, то есть бьют вас по рукам, ручонкам шаловливым, которые тянутся, опять кого-то уничтожить. Бьют по рукам. Знаете, у меня сейчас такое ощущение, как... Украина тот самый непослушный сын, которому отец один раз сказал, два раза сказал. Там Микола, успокойся. А он все равно лезет на рожон. В конце концов снял штаны и всыпал ему ремнем по первое число. Вот то же самое сейчас делает Россия с Украиной. Сыпет вам ремнем. Если это называете войной, то мне вас жаль, вы войну не видели. Приезжайте на Донбасс, Приезжайте, посмотрите на могилы людей, убитых вами. Вот тогда поймете, что такое была война. А здесь войны нету и быть не может. Хватит вот эту вот сказку на весь мир рассказывать. Это выгодно многим и вам выгодно в том числе. Вот эта истерия, вот эти крики. Спасите, убивают. А на самом деле я вам объяснил, что это такое. Десять дней потерпите, и это закончится. И что еще я вам хочу сказать. Конечно же, мы проведем, как один раз уже проводили ритуал для Новороссии, мы проведем еще раз обязательно, чтобы помочь. Хотя бы попросить помощи у сил мироздания для людей, которые просто в капкане. И для нормальных людей, которые на Украине, которые не хотят, чтобы их сыновья уходили непонятно на какую войну, непонятно ради кого. Вот что я вам скажу. Прошу эти идиотские выкрики больше ко мне не применять. Свои эти угрозы можете засунуть себе в одно место. Я не тот человек, которого можно напугать угрозами. Мне уже грозились миллион раз отовсюду, от, откуда возможно. Понимаете? Понимаете? Пуганные уже Все Я зайду сейчас по делам Потом мне нужно будет поехать на Моросейку Надеюсь больше этих идиотских вопросов не будет Потому что я В противном случае просто Выйду из себя Я вам говорю реально Все, все что нужно я сказала Научитесь слушать Включите 50 раз и 50 раз прослушайте Если первого, с первого раза не дошло До ваших мозгов чрезмерно умных. Всем удачи!